Всем привет, с вами я Атлет, и сегодня мы узнаем новости. В Туркменистане женщины получат 18 долларов в честь праздника 8 марта. Об этом сообщил президент Туркменистана Сертара Бертумахуматова. Ваунир Болгары Шикарные броски Авчелома Сейчас я сделаю видео. Валентина Шевченко проиграла свой чемпионатский титул UFC со счетом 24-3. В Казахстане столкнулись тепловоз и поезд Пешкек-Самара. А Дуртара поезд Пешкек-Самара сошел с рельсов. Повреждено три вагона. По данным курдистамичелу, жертв и пострадавших нет. Публицист Артсфарсант Тепловский. Прийти калушу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 Турнир по греко-римской борьбе в Болгарии. Джоломан Шашенбеков выиграл золото в финале, уложив соперника на лопатки. На лопатки. Садыр Джабаров посетил Агурду, Агурду где снесли дом женщины с четырьмя детьми. Победное видео из раздевалки сборной Кырстана по хоккею. Как сообщалось ранее, что сборная Кырстана выиграла чемпионат мира по хоккею. Я вам говорил сейчас видео, я вам поставлю сюда, чтобы вы посмотрели. В Ишкеке водитель нарушил ПТТ и предложил решить вопрос за 200 сомов. За 200 сомов, вы поймите. Но эта сумма показала патрульному маленькой, и он попросил 1000 сомов. 1000 сомов. Он хотел заработать над этим. то патрульный заметил, что его снимает камера, он отказался от этих денег. И заявил, что выпишет протокол о нарушении какой-то. В итоге. В итоге патрульного уволили, а его командиры получили наказание. ему <реклама>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 Руба я придаю свой. А на горку мы сажаем? 10000 монда гелиджо протокол лежастрим. не кенджо спонс поида. Торис поида. Видишь, не кусаю, мало отругаемся, видишь, я науг кетерме ем, видишь, не редко чай те мешки, байки, чай тот мешки, мозер, мозер мешут, на! Я же не знаю! Я же не знаю! Я же не Я же не Я Я не Самый жаркий февраль за последние сто лет зафиксировали винти. 15 марта в центре Пешкека запретят уличную торговлю. Становятся запретна сила меры, холодильники по продаже мороженого и напитков. Детские электромобили и различные виды велосипедов, которые функционируют в неустановленных местах. Крыстанец Владислав Зотов прошел слепые прослушивания, нашел голос 11». Как известно, 20-летний. 27-летний Владислав Зотов из города Бишкек прошел слепые прослушивания российского вокального шоу Голос 11. Я вернусь для немедленного матча реванша сильнее, чем когда-либо. А уф, это так написала Валентина Шевченко в своем аккаунте в соцсети. Бой еще не прощает никаких ошибок. Особенно это расстраивает, когда ты доминировал на протяжении всего боя. Никаких оправданий, но только тяжелая работа. Готова начать все сначала, написала она. Вот и на этом подошел конец. Теперь об оготе. Днем тепло до да, плюс 25 градусов. Эти прогноз погоды по Кырстану на 7 марта, на сегодня то есть. Дальше не знаю как прогреется. Как, ну, пока что нам не поступила информация, как поступят, так сразу мы выложим в Инстаграм. Так что подписывайтесь на мой инстаграм и на этот канал тоже. Подписывайтесь. На этом все. Мы узнали все новости за последние дни, которые завтра, 8 марта, кстати. Всех с праздником. Всех-всех. Кто меня смотрит? Мужчины, женщины. Всех с праздником. Всех-всех. И так что давайте подпишитесь. Если меня тоже хотите поздравить с праздником, то подпишитесь на мой канал. И <с> вот... <dormant Swiss> оператор упал на эту всем <смех> вы подпишитесь, ставьте и поставьте много-много лайков